Я тебя удержать и остыд от холода дней, Чупы и стали сверкать, И согрел их чужой ручей, не пытался тебя я вернуть, Твердо стигром взрывая доскал. и трудно себя обмануть между нами стеной те слова, Но как только ты рядом пройдешь. Обвинённый твоей красотой, кто в сознании ложь. А вине истина и покой Сердце режет осколками льда. Я тянулся к тебе сколько смог, Разорвался куда-то туда. И слова твои, пыль висок, Ну а ты расцветаешь с весной, Белым лебедем крылья расправ. Ты над землей высоко, но мне мои чувства оставь.